Друзья, вот селфи-палка уже в собранном виде. Показываю вам ее частями. Вот такая вот она длинная. Это держатель для телефона. Для телефона. Он у нас раздвижной. Видите, вот так вот раздвигается. И сюда помещается достаточно прочно. Закрепляется телефон, потому что это какие-то нескользящие голубые накладки так здесь можно регулировать угол наклона вашего телефона при съемке вверх вниз и все это закрепляется вот таким вот пластиковым болтиком не знаю насколько долговечно это соединение ну если аккуратно пользоваться я думаю вытерпит какое-то время так вот это вот ножка здесь у меня были проблемы со сборкой поскольку я не знала как это делать так это у нас пульт управления. Ну я его пока снимать не буду, просто подниму его наверх, вот так. Здесь видите есть направляющая канавка, по которой движется вот этот вот стопорящая заглушка вот такая. Теперь сама сам треножник каким образом собирается? Значит, для этого нужно сместить всего лишь вот эту вот втулку относительно трех ножек и вернуть ее в исходное положение так сейчас мы ее смещаем куда-нибудь попробуем по часовой или против часовой стрелки вот так вот похоже вот таким вот образом так так так чтобы вот эти Сегменты у нас выступающие, они разместились бы между ножками. И тогда ножки можно будет сложить. Вот видите, теперь ножка укладывается. Ножка, видите, она может уложиться вот в эту борозку. Вот так раз, собираем. Также собираются остальные ножки, просто прилагаем их к нашей палке и фиксируются с этой стороны. Вот такой вот втулочкой, которая на них просто надевается. Ну а теперь складываем саму палку. Все, задвигаем на свои места. Задвигаем, задвигаем, задвигаем. И вот посмотрите, получился вот такой вот стек. Очень даже небольшой. И плюс ко всему. Так. Еще складывается и вот эта часть, которая держит телефон. То есть она складывается вот так. И что у нас получается? Конструкция полностью умещается в дамскую сумочку. Все очень легко и просто. Так что я довольна приобретением. Вот, я смотрела, селфи-палки стоят у нас достаточно дорого, около полутора тысяч. А здесь 385 рублей она мне обошлась так что рекомендую правда не пользовалась еще пультом управления но это не столь уже важно не столь важно поскольку телефон я пока что привыкла включать руками собственными вот, и все равно потом правлю все свои ролики, корректирую в видеомонтаже. Ну, в любом случае, иногда пульт бывает очень удобен, когда вы, например, фотографируете всю компанию на расстоянии. Всем пока! Удачное приобретение! Чего и вам желаю!